всем добрый вечер сейчас мы расскажем вам постараемся коротко о главном и важном и постараемся ничего не упустить что мы заметили что и причем это не один раз продолжается что начинают писать некоторые пользователи комментарии что например зачем мы этим занимаемся кидай это что супердушно, и даже такое что как это там было сказано что зачем мы этим занимаемся все равно же типа намек что Ютьюба не станет мы все эти комментарии удалили и мы сделали то что в дальнейшем всякая основная часть комментариев, которые будут публиковаться, они, то есть не будут публиковаться, перед публикацией они будут проходить проверку. Если они не пройдут проверку, они будут удалены. Если пользователи будут продолжать писать какие-то такие неуместные комментарии, э, э, так сказать, подозрительные, непонятные зачем которые никакой пользы не несут нашему сообществу только мешает а значит если они не проходят проверку они не будут опубликованы возможно если это не один раз повторяется мы будем прятать таких пользователей а их комментарии будут удаляться и а... вы также можете найти нас и связаться с нами мы можем договориться и мы можем добавить вас как одобренного пользователя и вы тогда можете ваши публикации то есть комментарии будут автоматически публиковаться у нас уже есть один одобренный пользователь мы не будем говорить кто пусть это останется тайной но такое такие вот новости это важно, и мы вот так будем делать. То есть такая вот э, такой серьезный контроль. Тогда Потому что Зачем такое говорить, непонятно. Но все равно это нас не остановит. Мы все равно будем продолжать Делать, что мы делаем. Здесь, то есть на YouTube или где-то еще Под предлогом, что нам ну, так говорят, что Зачем ты стараешься, все равно же Ютуба э, не станет. Но это мне не человека, но мы все равно будем продолжать это делать. Будет это или не будет. Это нас не остановит. Ну, вот, вот что мы имеем в виду. Все равно же мы будем продолжать это делать. Если не нравится кому-то, то... то я не понимаю, зачем писать такие комментарии и даже тогда подписываться. Можете просто пройти мимо. Мы это делаем, потому что мы так хотим и нам нравится. И потому что мы это делаем для тех, кому это нравится и кто это любит. То, что мы делаем. Наш контент, новости ну и так далее. Мы строим и развиваем свое сообщество. У нас есть тоже правила, которые все должны выполнять. А если они на... некоторые их нарушают, тогда они будут наказаны в рамках нашего сообщества. Это не просто канал, это сообщество. И это было так с самого начала, потому что мы есть не только на Ютьюбе. Мы есть и в Дискорде, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. Может, например, мы где-то более активны, чем в других соцсетях но так или иначе мы по возможности делаем то или другое поэтому мы будем проверять и видеть какие комментарии одобрить и публиковать а какие нет но одобренные пользователи мы уже сказали они будут их комментарии будут автоматически публиковаться но это в принципе, это все, что мы хотели сказать. Это для нас очень важно было это сказать, донести до всех наших подписчиков, всех, кто нас смотрит. Надеюсь, вам это понравится. Может, кому-то не понравится, но это его дело. Но вы должны знать. И мы поэтому вам это и рассказываем. Чтобы вы знали. На этом у нас все.